Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загон... Ай, ты чё такой страшный Ты иди помойся! Всем добра! Ура, игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма и делиться с вами интересной информацией по поводу прохождения и выживания в открытом мире. оперный театр, как сегодня разыгрался шторм у нас тут в мире Вальхейма, а мой, ребятки, домик стоит вот на таком вот острове, который подвержен огромным волнам. Вы посмотрите, как тут заливает нехило, да? Отсюда, собственно говоря, и название этого места вы видите у себя на экранах но речь сегодня пойдет, ребятки, не об этом месте, где я живу, а о том как же все-таки грамотно и безболезненно перейти в железный а, век что же делать с тем самым ключом который вы получите с босса а, древнего, который называется болотный ключ собственно говоря, по названию этого ключа можно уже увидеть первую подсказочку, если этот ключ болотный, значит тебе уже нужно задуматься о том, как же Найти побыстрее биом болота Собственно этот ключ ключ к биому, от, к биому болота А точнее к тем самым окриптам Которые находятся в биоме болото. Ну и давай, зрители, обо всем подробненько расскажу, покажу в сегодняшнем эфире. Об этом и о многом другом ты сегодня непременно узнаешь. Поэтому наливай, пожалуйста, чаечку, готов печеньки, запасайся кофеечкам или чем-то там привык запасаться. Приятного тебе типа, просмотра, хорошего, позитивного настроения. Ну а мы начинаем! Елы-палы, я думал, гораздо спокойнее сегодня будет. А тут вы посмотрите, какая буря. Вы посмотрите только, какие тут у нас волны жесткие. Сейчас накроет. Ох, сейчас накроет. Братишку Скрэча да, нас несет. Как бы мой, ребятки, соломенный домик... Не унесло с этого острова. Вы посмотрите, как здесь жестко накрывает. И Как же ребятки сделать так, чтобы меня не накрывало этими огромными волнами? Я не знаю. Говорят, что можно какой-то отвал специально сделать, но для этого потребуется офигеть сколько камня, которого у меня пока что а, нет. Ладно, с этим мы, ребят, разберемся попозже. Вот там, вот видите, вдалеке уже виден этот самый биом болот, куда мы сегодня с вами и направимся. Пойдемте, ребят, покажу все-таки, что к чему и куда, зачем и Почему? Да, ребятки, как вы только найдете в этот самый болотный ключ, сразу же не спешите, ребят, идти на сами болото. Достаточно будет просто того, что вы их найдете и на этом хорошо. Перед, прежде чем, ребят, идти на болото, нужно подготовиться как следует. На болотах у нас очень много будет таких, знаете, злобных существ, да, совершенно новых, более высшим уровнем, чем в черном лесу. А, собственно говоря, болото это у нас следующая по типу локации, которую нужно исследовать после черного а, леса. То есть вам будет в ней гораздо проще выживать, нежели вы, например, отправитесь сразу в горы или же в какую-нибудь а, пустошь. Поэтому, ребятки, ищите вот такие вот корявые деревья, Которые будут видны на горизонте, когда вы будете плыть на вашем дракаре или же каком-нибудь плоту. И вы точно будете знать, что вот туда вам а, надо. Ну и давайте я, ребятки, сейчас проведу, покажу, что как, что куда, зачем и почему. Давайте, ребятки, посмотрим. А, да, перед, а, прежде, ребят, хочу дать совет, когда вы идете на болото, запаситесь такой вот медовушечкой, а, как медовуха-антидот. А Помимо этой, этого, этой медовушки, можете еще взять очень полезную медовушечку, а, ну хотя, или просто полезную медовушечку подойдет Как же крафтится медовуха антидот Пойдем покажу, давай Пока, ребят, мы не спешим на болото, мы всегда успеем Помереть вы всегда успеете А помирать здесь достаточно такое себе явление Крафтится, ребятки, медовуха антидот Сначала в котелочке Рецепт ее достаточно простой Здесь можно посмотреть Это, ребят, медовуха Исходит от основы медовухи Сопротивления яду Напиток должен побродить Нам потребуется 10 медочка 5 чертополоха, 1 хвост никса И 10 уголька Все ресурсы эти, в принципе, добываемые. Мед у нас можно найти Из пчелиных домиков, даже из пчелиных ульев Чертополоха, много очень растет У нас в черном лесу Хвосты никса можно собрать С животных, называем, с лягушек Которые бродят у нас по берегам лугов Про которых я рассказывал а, В одном из моих видео Ну и уголечек, ребят, можно пережарить Либо из мяса, либо из дерева В углевыжигательные печечки Вообще, ребят, вот об этих всех моментах я рассказывал в прошлых своих видосиках Поэтому переходи, не стесняйся, в плейлист По Вальхейму Он есть в описании по ссылочке под данным а, Видосиком Да, ребят, приятного вам просмотра Допознавайте, да, прокачивайте свой скилл Братишка Скрэч фигни не покажет и не посоветует Ну а мы, ребят, идем дальше Готовиться к вылазке а, в болото, да, вот он ключ у нас, собственно говоря, есть, который покрыт слоем грязи, коркой грязи и воняет. И вот как раз-таки его сейчас мы с собой а, и а, возьмем. Да, ребятки, варите медовушечку, да, после того, как... После того, как вы закажете рецептики и сделаете основу медовушки до да, полезной вот этой вот... После того, как вы, ребят, закажете а, основу медовушки сопротивление яду, закидываете ее в бродильную бочечку и готова будет через несколько... А, По-моему, через игровые суточки. Но у меня тут другая медовушка сварилась. Чем, ребятки, она а, хороша? Когда вы принимаете эту медовушку, вы становитесь невосприимчивы практически к урону от а, яда. Это вам понадобится на всем протяжении исследования болотистой... А, местности Другой, ребят, какой-то приколюшки, да, или какой-то какой микстуры, или же еще какого-то артефакта. Вроде бы против яда в этой игрушечке нет, поэтому миддобуха, антидот вам э, в помощь. Да что ж такое, шторм сегодня закончится или нет, или мне весь видос придется по шторму тут гулять, рассказывать. Ладно, друзья. Нашли. Ох, как, как только, друзья, я сказал, по щучьему велению и по щелчку пальца специально для вас погодка у нас наладилась. Из еды хотел сказать, что желательно, конечно же, использовать какие-нибудь супчики морковные или же можно просто приготовленное мясо с теми же жареными хвостами Никса подойдет. Ну а если уж совсем мажорчик, можете и жареную рыбку с собой прихватить, да. А, ну и колбаски, которые у меня, вы видите, они делаются уже из-за тех самых компонентов, которые мы найдем на болотах. Так, ну что ж, болото, я иду к вам. А, на болотах у нас будет достаточно много злостных монстров, да, вот таких вот драугров, которые будут за нами охотиться. Ну, а всех вот этих вот деталях, да, о том, кто обитает, я расскажу в своем другом видосике. А, в этом видосике же у нас основная цель это а, найти железо. Для того, чтобы, ребят, найти железо в этом биомчике, нужно искать вот такие вот а, крипты. Их можно заметить издалека, да, они вот так вот выделяются у нас. Да, их охраняют иногда скелетики, их охраняют иногда еще какие-нибудь монстры, да даже те же драугры могут охранять. Вы их не бойтесь, да, они слабенькие, но если это скелетики... И вот, ребятки, пожалуйста, для чего мы брали миндовуху антидот. На болотах очень много вот таких вот вонючих слизней, которые умеют вот так вот атаковать. Смотрите, вот он сейчас взорвется. Я прям чувствую, что он сейчас взорвется. Что-то я тут много насобирал. И вот, ребятки... Сейчас-то как раз-таки нам понадобится Эта самая медовушка, да, когда мы ее принимаем а, Она режет Практически наполовину урон От ядовитых существ, ядовитыми существами Являются вот эти вот слизни Также здесь в воде есть вот такие вот Пиявки, которые тоже очень больно кусаются И очень сильно отравляют Поэтому, ребятки, антидот вам Непременно понадобится, когда Особенно, когда вы будете находиться а, Внутри вот этой вот крипты, там тоже будет Очень много существ, так, ну-ка, блин, рассосались Все нахрен, вы уже задолбали, сколько мы можно вас а, уже упрашивать о том, чтобы вы уже ушли с глаз моих долой. Блин, ребят, не понимают по-другому эти драугры, приходится с ним разговаривать на языке а, силы. Все, более-менее немножко расчистили здесь а, от, от, от надоедливых монстров и можно смело заходить в эту а, пещерочку. Там достаточно темно, поэтому зритель, не поленись, сделай себе какой-нибудь факел. Как только мы попадаем в затонувшие склепы, а, стоит сразу же осмотреться. Но у меня, ребят, этот склеп зачищен, да, здесь я уже все подсобрал. А, здесь можно найти вот такую табличку, которая укажет нам о месте нахождения следующего босса, да, этих самых мест. Это у нас, конечно же, масса костей. Это первый нюанс. Второй нюанс. В этих самых местах, да, будет очень много зловонных грязных куч которые следует разрабатывать. Вот здесь, ребятки, была раньше такая кучечка, да, от нее осталось только название куча грязного лома, что я, собственно, и не добыл. Просто, ребят, берете кирку и начинаете расковыривать вот эти все кучки грязного лома, которые будут встречаться в этих а, криптах. У меня же здесь, видите, ребятки, сейчас всего мало, потому что я здесь уже все зачистил. К сожалению, не, не нашел я ближайшую крипту такую, да, с большим количеством этих самых грязных а, куч. Поэтому поищу, наверное, я из того, что здесь а, имеется. Помимо всего прочего, в этих самых а, погребальных помещениях, да, болотных, а, можно найти еще и сундучки. Вот сундучки, как раз таки, это, ребят, приоритетная цель, потому что в них вы сможете найти больше всего этого самого железа. Да, ребятки, при... да, забыл сказать, что при том, когда вы ломаете вот эти кучи грязного лома, которых здесь будет достаточно немало, вы здесь будете находить, конечно же, кусочки а, металла. Сейчас, ребят, если повезет, конечно же, я вам продемонстрирую. Да, вот так вот мы ломаем. А, пока нам не везет, доска. Какой-то доли, с каким-то шансом у нас из этих куч выпадают а, куски а, металла. Вот, ребят, пожалуйста, исследуем. Вот, ах ты ж, братишка скреч, забыл! 10 штук. Вот, ребят, за, за, вот, ребят, о чем я говорил. То есть сундучки все обшаривайте, а, так как в них зачастую встречается гораздо больше металла, чем вы, например, а, будете искать. О, и еще я травленные стрелы забыл. Ну, ты вообще, братишка скреч, конечно же, очень внимательно я прошел по этим а, по этим криптам, да, и все прям вынес. Нихренашечки. Не зря, ребят, я нас зашел сюда еще на видео. Вынесем как можно больше и по максимуму мы из этих мест зловонных. Да-да-да, здесь вот я, по-моему, не шарился. Все, теперь вроде бы все обшарил. Да, зрители, знай, что тебе для того, чтобы перейти грамотно в железный век, необходимо искать вот такие вот а, крипты на болотах. Ну что ж, вот такая, ребят, информация. Да, самое основное я вам поведал по поводу поиска а, железа. Переплавляйте это железо на своих а, базах и тогда будет все окей, окей, как говорится Да, вы будете прогрессировать а, И будете готовы к дальнейшим а, приключениям Конечно же, самым основным вашим приключением Станет а, подготовка к битве а, с боссов Которых недавно апнули при последнем патче Да-да-да, информацию по которым Ты также можешь найти на моем канале в плейлисте Все патчи, ребятки, стараюсь я обозреваю Специально для тебя, мой дорогой зритель Поэтому подписывайся, пожалуйста, на каналчик Нажимай на колокольчик Будешь всегда в курсе актуальных событий из важного интересного, что могу добавить, то что э, вот эти вот кучи железного лома э, у нас добываются э, вроде как любой киркой, э, начиная от киркой из оленевого рога и э, остальными типами кирк, то есть бронзовая, для этих дел э, идеально э, подойдет. Но опять-таки могу ошибаться, да-да-да, если это так, зрители, если ты заметил, что братишка Скрэч где-то оговорился, где-то наговорил лишнего, то не стесняйся, пиши ему об этом в комментариях, да поправь его, ведь потому что не все мы идеальны, ребятки. Все мы а, вправе ошибаться. Пишите, ребят, смело в комментариях. Поправим, под, под, подточим, как говорится, все как надо. Эта печечка идеально переплавляет. Да, и на выходе вы получаете вот такие вот слитки а, железа, а, после взятия которых... Вам доступны будут очень много новых рецептов Чертежей, да, повыскакивает немереное количество, ну, достаточно много Ну, как немеренное, ребят, достаточно много Повылетает новых чертежей э, Обратив внимание на которые, вы увидите там и оружие э, И новые, ребят, на рабочей станции Такие, например, как камнерез Видос о котором я сделаю немножечко попозже Детальный обзорчик, как его использовать И так далее, ребятки В общем, переходите смело в железный век Железо, это, конечно же, э, круто После железа расскажу, куда надо идти дальше. Ну что ж, зритель, если у тебя есть идея по поводу какого-нибудь нового крутого видео по Вальхейму, то смело предлагай, пиши мне а, в комментариях, не стесняйся и, возможно, твоя предложенная идея окажется в виде видео на моем канале. Ну что ж, друзья играйте только в самые крутые топовые игры всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует, конечно же!